Здравия вам, господа бояре! Неделю я ничего не выкладывал на своем канале, потому что на нем висел страйк, его кинули Евроукры, они обиделись на какой-то там видеоролик маленький, незначительный, но все позади, и вчера я провел стрим на тему... В России ничего нет, говорили они. К сожалению, стрим был удален Ютубом из-за нарушения некоторых авторских прав, но это ерунда, потому что всю эту информацию вы сможете увидеть на моем Яндекс Яндекс.Дзене. Рекомендую всем подписаться на мой Яндекс Яндекс-Дзен, чтобы узнать, чего в России якобы нет, а на самом деле бац и оно есть. Вполне возможно, что в ближайшее время нам с вами придется распрощаться с Ютубом. Об этом нам постоянно, довольно отчетливо намекает Роскомнадзор. В России совсем нет никаких платформ для блогинга, говорили они. На самом деле они есть. Пускай они не такие крутые, как YouTube, не открываются в один клик, но я думаю, что это дело времени и со временем их допилят. Поэтому пока Яндекс Яндекс.Дзен, а там увидим. В нашей стране раньше как-то не принято Было говорить о патриотизме Принято было говорить о том, что Все разворовали, все украли Эти поганые олигархи, они все Обогатились, народ нищенствует И вот это изо дня в день А вот Джефф Безос, Билл Гейтс и Илон Маск Это прям очень честные Предприниматели, прям такие классные Многие наши сограждане Вместо того, чтобы развивать свою страну Лелеяли мечту Свалить куда-нибудь из нее туда, где Уже все готово, где лучшая в мире медицина, где улицы прибраны, подметены, где вообще все здорово и классно, но почему-то мало кому приходила в голову идея сделать в России хорошо. И сейчас как раз вот настал такой момент, когда у нас просто нет другого выбора. Мы либо сделаем свою страну такой, что остальные страны действительно нам начнут завидовать, либо мы просто прекратим свое существование. И знаете, патриотизм начинается не с лозунгов «Слава Путину!», «Слава Единой России!». Патриотизм начинается с вас. Например, вот смотрите. Вот это лейкопластырь. Производство Испании. Мне его посоветовали купить в поликлинике, потому что я недавно сделал операцию. Да, Наша российская медицина, которая якобы не существует, провела мне операцию маленькую прям в поликлинике по удалению липомы. Удалили липому, и с тех пор там на швы надо лепить вот такой вот лейкопластырь и иногда его менять. Я, конечно, пошел в поликлинику, купил прямо на автомате то, что доктор прописал, а потом задумался, а зачем я купил лейкопластырь производства Испании? Когда у нас своего лейкопластыря завались, я просто взял и отобрал работу у наших сограждан. Я просто взял и отобрал у них прибыль. Они из-за меня стали жить хуже. Нужно было посмотреть и поспрашивать, а есть ли лейкопластырь российского производства, вот такой большой, до да стопудово он там есть. Я думаю, что он ничем не хуже и, возможно, даже дешевле. Но аптекам выгодно продавать что-то более дорогое и брендированное. Например, однажды я зашел в аптеку за рыбьим жиром, и мне аптекарь на полном серьезе пыталась втюхать за 700 рублей какой-то иностранный рыбьий жир, при этом приговаривая, что он якобы из каких-то там мега-супер-пупер ингредиентов, и он прям ну, настолько сильно отличается от нашего, который вот ну, прям из какого-то дерьма сделан, что я просто офигел. Я говорю, нет, дайте мне наш, пожалуйста, рыбий жир, сколько он там стоит за 53 рубля вон тот дайте, не надо мне вон тот за 700. Я сейчас не говорю о том, что нужно отказаться от всех иностранных товаров. Например, смартфоны Россия как-то вот не производит. Мы вынуждены покупать иностранную технику. Но у нас очень много всяких разных вещей, которые мы производим у себя, которые по качеству мало чем отличаются, но мы предпочитаем их какому-то товару иностранного производителя, потому что он выглядит более модным, потому что он якобы создает какие-то понты. Ну, возьмите вот, например, нашу какую-нибудь российскую газировку, там, Тархун, например, там, за 25 рублей и сравните с Кока-Колой, там, за 80 рублей. Вам нужно попить чего-то сладкого. Почему народ упорно продолжает брать Кока-Колу? Я об этом задумался в 2005 году, когда у меня сломался телевизор, и я не стал его чинить и менять. Я решил остаться без телевизора. И знаете, что интересно? После того, как я перестал э, просто даже фоном смотреть рекламу Кока-Колы, у меня пропало желание ее покупать. Я поймал себя на мысли, что до этого момента я, приходя в магазин, как-то автоматически тянулся к этой Кока-Коле, несмотря на то, что выбор российских газировок вот такой громадный. Я даже не осознавал, что это на самом деле не мой выбор, а навязанный мне. Это вдолбленный выбор, который мы сознательно вряд ли будем осуществлять, если не будет вот этой огромной рекламы. Вот сейчас остановись и задумайся. А действительно ли ты совершаешь свободный выбор или тебе его постоянно формируют? Конечно, это было здорово продавать в Европу огромное количество газа, обратно получать огромное количество евро и потом не знать, где эти евро потратить. Мы думали, что мы будем покупать у Европы какие-то современные технологии, но Европа не горит желанием нам эти технологии продавать. Они говорят, покупайте готовый продукт. Вот. То, что у нас есть, вот это покупайте. Гуччи, Армани, футболки, духи. Мы что это, у себя не можем производить? Покупайте наши автомобили. Да, мы сейчас согласимся, что японские и немецкие автомобили намного лучше тех, которые мы производили сами. Но мы могли поступить по-другому. Вместо того, чтобы ввозить в Россию готовый продукт, тем самым отобрав работу и прибыль у наших предпринимателей и у наших, собственно, работяг, мы могли бы поставить эти заводы у себя. В нулевых годах все-таки начался этот процесс. Многие фирмы здесь, в России, поставили какие-то сборочные цеха, ну и хотя бы отверточная сборка началась. Хотя бы что-то начали делать, хотя бы что-то начали производить. И это меньшее зло, чем готовый импорт. Все-таки наши работяги остаются при работе, все-таки у них есть зарплата, все-таки они могут куда-то ее потратить. Потребляя целиком только иностранный товар, стоит задуматься, а на чем ты, россиянин, собрался зарабатывать? Ну, если ты не имеешь доступа к трубе, что ты собрался делать? Заниматься перепродажей? Ну, это как бы до роста огромной конкуренции, ты что-то еще будешь иметь. Заниматься развитием интернет-технологий? Ну, это круто, если ты специалист Яндекса. А вот закупка иностранных самолетов Boeing и Airbus очень сильно ударила по нашей авиапромышленности. Об этом я тоже как-нибудь расскажу на своем Яндекс Зене. Подпишитесь, пожалуйста, ссылка в описании. Там вы об этом узнаете, как это происходило. Но на сегодняшний день, когда закрыт этот импорт, наши предприятия резко возобновили производство самолетов. Например, на днях прошла информация о том, что в производство запущено сразу 20 самолетов Ту-214 и еще планируют, помимо этих 20, в ближайшее время начать производство еще 60 самолетов. Да, наш Ту-214 чуть менее экономичен, чем Airbus 321. Да, ему нужно 3 члена экипажа в кабине, а не 2, как у Аэрбаса. У него немножко дороже техническое обслуживание. Но в правительстве уже давно посчитали, что даже если конечный продукт в виде самолета будет немножко убыточен, то для всей авиаотрасли это будет огромным плюсом произвести свой самолет. Потому что на каждый рубль, который получают от продажи одного самолета, приходится 8 рублей товарооборота смежников. А это, представляете, сколько народу могло бы быть занято и получать прибыль. Сейчас у нас просто нет иного выбора. И я бы хотел, чтобы вы, дорогие друзья, сконцентрировались вот на такой мысли о том, что мы должны все-таки Россию сделать лучше. Не нужно выходить во двор и плевать и говорить ой блин тут наплевано или там выкидывать бумажки говорить, ой дерьмо Россия тут все как бы намусорено следите за собой следите за чистотой выйдите в свой двор потратьте пару часов времени на то чтобы его тщательно рассмотреть и посмотреть что в нем улучшить вы можете купить прям на свои деньги красивую газонную травку там что-то вскопать несколько квадратных метров там ее посадить или посадить какие-нибудь красивые цветы я знаю некоторые хорошие Управляющих ТСЖ, вот в наших районах, которые свои дворы сделали ничуть не хуже европейских. Там прям все чисто, все красиво, парковочки идеальные, цветы растут, никакого мусора, и это не какие-то элитные дома, это обычные дома с обычными гражданами. Процесс переориентации россиян на чистый красивый двор занял у этих руководителей ТСЖ примерно года три. Потом россияне сами подумали, блин, ну это же классно, мы же здесь живем. Почему мы должны здесь гадить, почему мы должны здесь плевать, почему мы должны не доносить пакет до мусорки. В конце концов, и стали друг друга немножечко воспитывать. В моем подъезде, например, не только сделан хороший ремонт, но еще и картины висят на стенах. У нас... Люди любят то место, где они живут. Это я уже не говорю про свою дачу, которую я уже э, второй год пытаюсь самостоятельно облагородить. И я думаю, в этом году я там сделаю больше. Подумайте о том, что можете сделать лично вы, для того, чтобы вам в России стало жить лучше и комфортнее. Несколько минут назад я вам тут рассказывал про Кока-Колу. Она еще производит энергетические напитки. Знаете, в какой стране энергетики не пошли вообще? из-за традиций из-за традиции покупать свое это была япония японцы покупают свои у себя приготовленные энергетики из каких-то там одним им ведомых трав в каких-то абсолютно невзрачных вот таких вот пузыречках там по 100 миллилитров они покупают это несмотря на то что оно стоит дороже чем серийный кока-кольный энергетик это была традиция и Кока-кола в тот момент действительно возмутилась, что никакой рекламы она не может победить японцев. У японцев, кстати, очень часто прослеживается сознание не я как индивидуальность, а мы как целая нация. И это то, чего не хватает, я бы сказал, россиянам. То, от чего мы сами решили каким-то вот образом отказываться для того, чтобы купить какие-то понты и сказать, что мы тут чем-то выделяемся среди остальных и поэтому мы вот лучше и круче. Мы стали покупать вещи, которые нам не нужны, на деньги которых у нас нет, для того, чтобы произвести впечатление на людей, которых мы терпеть не можем. Серьезно? Это прогресс? Это свободный выбор? Действительно, задумайтесь над этим. Задумайтесь еще о том, что сейчас наступает уникальный момент максимальной изоляции России от товаров из недружественных стран. Это хорошо, это прекрасно на самом деле. У вас есть возможность сейчас открыть производство этих товаров и на этом заработать. У вас есть возможность обеспечить россиян доходами, представляете? Это не государство вам вечно должно, это вы формируете государство, это вы наполняете бюджет. Или в вашем сознании до сих пор одновременно укладываются две взаимосключающие вещи – когда с одной стороны вы ходите и уклоняетесь от налогов всеми возможными способами, а с другой стороны постоянно ноете о том, что, дескать, российские бюджетники получают очень мало. Да, это ваши деньги, это только вы можете им заплатить. Патриотизм начинается с вас. И патриотизм прежде всего начинается с того, что мы прекращаем врать сами себе. Никто нас там не ждет. Кто еще не подписался на мой Яндекс Яндекс.Дзен, чтобы узнать, чего в России нет, но на самом деле оно есть, подписывайтесь прямо сейчас, потому что, возможно, это ваш последний шанс, и YouTube в ближайшее время возьмет и Роскомнадзорница. Моя блогерская деятельность никуда не денется. Я буду развиваться на Яндекс.Дзене, в Рутубе, ВКонтакте, в Телеграме. Где-нибудь я найду себе применение. Но в блокировке Ютуба есть более глобальный плюс, чем мои личные деньги. Представьте, что россияне будут избавлены от того огромного количества негативной информации про Россию, которую сочиняли не здесь, которую сочиняли и на агенты, которую сочиняли на Украине, где-то там еще за рубежом, пытаясь убедить россиян в том, что у них самая плохая в мире страна. Великие древние китайские полководцы говорили, заставь Народ страны поверить в то, что правительство его предало, и ты возьмешь эту страну без боя. Подумайте об этом. Жду вас на Яндекс Яндекс.Дзене.